Что, ребятушки всем здравствуйте сегодня третий день собираем сморчки. позавчера набрали пакет вчера набрали пакет сегодня как бы уже маленечко попадается но мы сегодня вообще в неизведанном месте ходили короче по лесам там все залито короче ну неизвестные вообще места сейчас пытаемся вернуться до первого дня где мы были ну вот столько брата. Вот ну, вот таких вот, короче, фикс-прайсовских пакетов. Можно сказать, что ведерных даже, может, больше. Мы набрали уже два. И вот, что я начал снимать, то вот просто вот такое вот гнездо нашел, но без никого. Видите, просто вот так вот на земле чьё-то гнездо. Что нашла еще? Я же тебе говорил. Вот гнездышко, ребятки. Птичек нету. Вот такие вот делища. Утка прям с самых под ног взлетела. Но не здесь, может, с полкилометра отсюда. Это серая уточка. Но гнезда я посмотрел, нету рядом. Ладно, всем пока. Ставим лайк на видео.